Клево всем, друзья! Меня зовут Виталий Еременко и вы на канале Клево всем ловите рыбу с нами. На нашем канале вы сможете увидеть много всего интересного про рыбалку. Мы будем ловить рыбу на флет, рыбу на фидер, на спиннинг, будем ловить щуку, судака и даже на такие интересные приманки, как джеркбейты. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Думаю, будет очень много интересного. Ждем вас у нас на канале, друзья.